Привет, друзья! Ну вот так моя жизнь потихонечку идет. Валериясь на диване третью неделю. Не знаю что, Ну, похоже, что опять такой в легкой форме ковид. Кашель. Сначала так легкий насморк был, сейчас это уже прошло, но так покашливаю. Ой, устроила себе лето, нарезала себе из старых джемперов и всяких маек, ленточки и вяжу себе маленький коврик. Ну так, в общем, что-то по летнему, красочное, как маленький букетик, букетик цветов. А так вот у нас дождь идет все время, уже, уже, уже третью неделю льет и поливает сырость. Солнышко нет. Ну и грустно от этого, конечно. А главное, скорее поправиться. Ну, куда ты пойдешь гулять в такую сырость? Ну, никуда не пойдешь. Ну, вот и приходится развлекать себя дома. Слушаю передачи, аудиокниги, музыку. И так потихоньку проходит моя жизнь в января 2022 года. И вы не грустите. Ну, взгляните на этот мой цветной коврик кустарного производства. Ну, ведь какая-то радость для глаз. Нежное напоминание о лете. Удачи всем! Добра! Пока!